немножко нестандартным путем. Просто народе называют пышка. Обращайтесь только к профессионалу. А, всем привет! А, сегодня бы хотелось поговорить об акосах. Как правило, коп, на пластиковых окнах делают сэндвич-панели. А, Сэндвич-панель себе представляет это у нас два листа жесткого пуха и между ними спиненный полистеров. А, но так как у нас прогресс стоит на месте, не секрет, что все комплектующие на сегодняшний день дешевле за счет качества. Эту историю у нас сэндвич панель э, также не обошла. А, то есть на сегодняшний день есть э, очень много э, сэндвич панелей изготавливаются э, с очень тонкими э, внешними стенками из этого жесткого ПВХ. И э, жесткость такой сэндвич панели крайне низкая. Победить их очень просто. Здесь, на этом объекте, в этом доме, мы установили оконные конструкции. Они у нас ламинированные. Это у нас цвет болотный дуб. Также это соответствующего цвета. И внутренний раскладка шпросов тоже ламинированный в цвет болотный дуб. И, то есть, на, в данном случае на этой конструкции установили откосы, но из хорошего сэндвича, с хорошей жесткостью. Но последующий заказчик принял решение установить откосы, чтобы все было в том, а, тоже именированный цвет а, болот и а, Наряду с тем, что очень много а, используется дешевый сэндвич для отделки откосов, есть также системы, продуманные системы а, откосные, а, где качество комплекту... всех комплектующих на очень высоком уровне. А, одну из таких систем, мы сейчас будем устанавливать, это а, откосная система, называется Kioner. Комплектуются либо сразу коробки. Вместе со всеми комплектующими Либо, как в нашем случае То есть мы взяли эту на 6-метровые хвосты Непосредственно самих панелей откосов Цвет венге Здесь у нас 400 панель идет Соответственно, замки с двух сторон Замки под наличник Здесь можно посмотреть Замки под наличник Также у нас здесь идут стартовый профиль либо П-образный или как его просто народ называют пышка то есть у нас одна сторона ламинированная которая будет наружу также у нас здесь идут в комплекте наличники помимо материалов которые мы в последующем будем резать и устанавливать рез под размер также у нас идут комплектующие комплектующие это у нас это у нас, значит, крепеж. Ну, клипсы, крепеж. Они у нас будут установлены таким образом. Таким образом. В них будет зафиксирован откос. Вот с этой стороны откос будет зафиксирован. Соответственно, сама клипса крепится в стену. И на нее также, на эту клипсу, будет защелкиваться нащельник. В углу на стыке. Также декоративный угловой соединитель также фиксироваться в эти клипсы будет. Он у нас в комплекте также идет. А в комплекте у нас также идет. Если посмотрим, вот они у нас в комплекте. Лабинированные. Лабинированные. У нас еще на несколько откосов осталось, точнее на два. Вот такой комплект у нас от Косов Кюнель. Все это производитель сам Кюнель делает, соответственно, достаточно хорошо. Ну, вообще, без, если все правильно, ровно отрезать, подходит друг к другу. И отличительная особенность в том, что на ощупь, ну и вообще, в принципе, это видно, на ощупь пластик качественный, то есть достаточно жесткий. Это и П-образный профиль, это и сами откосы, естественно, и наличник. Изготовлены из очень хорошего пластика. Панель у нас, у, нас имеет, у нас имеет на торцах вот такие замки, через которые происходит соединение с наличником. А сама панель, кстати сказать, то есть на ощупь, ну и вообще, в принципе, толщина стены достаточно хорошая, также у нас идет наличник тоже с определенными базами для последующего крепления его клипсом и к самой откосной панели и у нас стартовый профиль п-образный, опять же в разрезе имеет вот такой вид, здесь у нас достаточно также толстые стенки и вот, этот, вот эта сторона, вот этот язычок, который прижимает непосредственно панель. Он здесь uh, имеет uh, такую воздушную камеру, uh, соответственно он очень жесткий и у нас никаких зазоров между панелью и стартовым профилем образовываться не будет. Uh, это очень важно, потому что здесь используются обычные uh, V-образные профили, они на сегодняшний день достаточно мягкие и когда mm, они устанавливаются к периметру, к ним крепится uh, в них устанавливаются откосы, они как-то крепятся к раме, а, саморезами, а, либо это двусторонним скотчем, но тем не менее, то есть ровность этой а, этого стартового профиля обеспечивает очень, очень сложно, потому что стенки, а, как вы видите, они очень тонкие, а, соответственно, не держат а, ровную линию, соответственно, появляются зазоры, что крайне негативно влияет на эстетику всех откосов. В этой, в этой системе это все эти моменты все исключены. На первоначальном этапе мы замеряем ширину рамы, высоту для того, чтобы э, стартовый профиль распилить в нужный размер и в последующем закрепить его на раму. Так как стенки у нас э, стартового профиля достаточно э, толстые, плотные, для того чтобы э, Рез был ровным, никаких зусенцев не было. Поэтому используем торцевую пилу для распиловки стартового профиля. И под 45 градусов ровный угол. Хотя можно резать в размер стартового профиля ножовкой, можно по металлу с струбциной, либо какими-то другими инструментами, Но делать это нужно аккуратно, чтобы рез в конечном счете получился ровный, чтобы не было заусенцев. И, соответственно, в последующем при установке никаких зазоров, щелей не было. Перед тем, как стартовый профиль закрепить к раме, делать мы это будем саморезами. Саморезами с буром. Соответственно, для того, чтобы у нас эти саморезы не давали никаких, то есть, ну, никаких искривлений, соответственно, мы предварительно сделаем отверстие в стартовом профиле через необходимый шаг крепления. Это у нас 250 мм. Для того, чтобы у нас стартовый профиль уперся в подоконник, но вот эта длинная болка не мешала, Потому что она может отогнуться в одну или в другую сторону, и ее подрезаем. Сейчас стыкуем стартовый профиль и будем крепить его по раме. Сейчас крепим вертикальные направляющие. Сейчас замеряем нет, ширину нет, и нет, нет, нет, глубину откосов для того, чтобы правильно раскроить но... панели под размер. Распилили верхнюю панель. А, с при помощи циркулярной пилы а, все кромки верхней панели у нас а, не будут видны. Соответственно, они у нас получились достаточно ровно, хотя это не принципиально именно для верхней панели. И э, заднюю часть панели, ну, вообще размер панели мы э, укоротили на 5 мм, для того, чтобы э, панель в стартовом профиле не уперлась в шляпку самореза. Перед установкой откоса, э, перед тем, как ставить его в стартовый профиль, необходимо отклеить э, защитную пленку. Если она там останется, ее удалить будет крайне сложно. Поэтому по периметру сантиметра на 3 на 4 отклеиваем защитную пленку. Вставляем откосную панель в стартовый профиль. Сейчас мы раскрываем. Боковые панели, верх и низ боковой панели, торцевые части у них, но ну, фактически являются лицевыми. То есть раскрыт должен происходить максимально ровно, чтобы не было никаких щелей и зазоров. И если даже они были, то были минимальными. Для, ну, для распиловки обычно, как это обычно, используют либо лобзик, либо это болгарка. Ножом канцелярским также откосы режут, но в данном случае Ножом, наверное, здесь вряд ли получится. Так что немножко нестандартным путем. Под рукой у нас оказался ручной фрезер. И, соответственно, им по направляющей сейчас будем окончательно финишно, так сказать, отрезать откос. И он нам обеспечит очень ровный рез. И, соответственно, все стыки сверху и снизу у нас будут ровными и щелей пытаемся добиться, чтобы их вообще не было, но ну, либо если они были, то минимальные. С трубцинами зажали направляющую в виде уровня и сейчас ручным фрезером будем проходить. Как видим, у нас здесь в итоге получился очень ровный пил, сейчас я без заусенцев. В последующем ничего делать не нужно здесь пленка чуть-чуть задралась -чуть это видно но сам по себе пил очень ровный сейчас перепроверим угол наклона подоконника в сторону помещения таким образом нам да. есть должен быть небольшой уклон для того чтобы если вдруг была влага конденсат то они у нас стекали Здесь у нас 90,4 градуса. Соответственно, пломбу подоконника оставляет где-то порядка двух миллиметров на эту длину. Черновой пил делаем ручной циркуляркой. Сейчас мы установили верхний откос и тот боковой откос. Сейчас устанавливаем второй боковой откос. Запилим его, естественно, для того, чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию. Соответственно, прежде, прежде, перед тем, как закрепить, обязательно смочим для того, чтобы было лучше адгезия ко всем поверхностям. И, соответственно, у нас откос этот крепится через вот, такой, через вот такой крепеж, клипсу, который вставляется в этот замок, который у нас предусмотрен в откосе, и сейчас мы его закрепим в специальное отверстие. Эти крепежи, они у нас по всему периметру, с шагом 300-350 мм. А сейчас мы отмеряем наличник, отрезаем его. Он у нас будет стыковаться двумя вот этими пазами, непосредственно защелкнется в клипсу. И вот этим пазом защелкнется в замок непосредственно в самом откосе. Когда наличник сел на место, слышен щелчок, это значит, что за все крепления все крепления зашли куда надо, и наличник у нас жестко зафиксирован. Жестко зафиксирован на стене. Одним из завершающих этапов установки система Кюнель – это установка вот таких декоративных уголков, которые соединяют между собой горизонтальный и вертикальный наличник. Устанавливается он через пазы в эти же клипсы, которые здесь соединены друг к другу в углу. Если же, если же не подходит здесь уголок к этой клипсе, то ее всегда можно подрезать. Очень удобно сделано и, соответственно, подогнать под необходимые размеры и защелкнуть сюда этот декоративный элемент. После установки наших откосов прошло некоторое время, ремонт уже практически окончен, остались некоторые штрихи. Вот так это все выглядит в конечном варианте. То есть наше окно с внутренней раскладкой, с подоконником и с откосами сочетаются прекрасно. То есть все это в, цвет, в цвете венги, и опять же и ламинация цвет венги, подоконник венги, откосы венги. И даже внутренняя раскладка шпросы, они ламинированы в цвет венги. Если вас интересуют хорошие оконные конструкции, необычная отделка откосов, то обращайтесь только к профессионалу.